Еще раз еще раз смотри как ты делаешь вот тебе на это память вот твое состояние вот оно вот оно твое состояние видишь вот 10 тебе надо брать и удваивать свое свои накопления допустим вот это делается с помощью, допустим, той же работы. Допустим, с обществом. Ты хоп-хоп, и оно тебе приносит денежки. И ты берешь тем самым, когда твое состояние не является большим. Берешь, хоп, казна, казна. Берешь, хопа, простым движением. И твое состояние удваивается. Хопа, удвоилось. Понятное дело. Ты, допустим, еще как бы с помощью знаний, с помощью образования, с помощью учености берешь допустим, читаешь книжки. Книжки читаешь, допустим.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 Много открывал мы в нем детский любопытный взгляд. Да. Оп, оп, оп, оп. Так, понятно. Оп. Отлично, отлично. Вот у нас еще получается, да? Еще. Сколько это? 5, 5, 10. Берется в казна. Снова ложится в казну. Оп, оп Что получается Получается мы увеличили казну На одну треть То есть на 33,33% 33%. Верно? Ж? Вот сейчас 10, 10 и 10 То есть 5,5 это 10 10 и 10 И 10 это 30 Получается же 30 А вначале у нас было 10 То есть получается казна увеличилась В три раза В 3 раза Угу. Угу. Идем дальше Надо написать указ Все листы вообще Пачканные, перепачканы что это такое ага угу оп пачки ну монеты это монеты а интересно сколько вот 3 гривны по весу весят и 30 гривен ну, же должен быть разный вес у этих денег. Ну, то есть, получается, сумма-то одинаковая, а вес разный. Даже грамма нет. Я знаю, сколько весит грамм, не спрашивайте откуда. А вот всего 3 гривны. 30 гривен в 10 раз больше, чем в руке. Ну, тут где-то... Ну, я думаю, может даже... Где-то грамм. Сейчас в руку, в руку без кольца надо положить. Кольцо тоже что-то весит. Ну где-то грамм... 1 грамм 40 десятых. 1 грамм 40... 400 миллиграмм. Не-не-не. Около 1 грамма. Итак, получается, сколько у нас тут? Сколько у нас получается? Раз, раз, три, тридцать три. гривны. А было всего 10. Угу. То есть тут уже процент увеличивается. Хм. Понятное дело. Процент всегда растет. Вот прям как шпарит. На себе. Это прикол, да? Это прикол с тобой. Стоп это прикол. 133, 100, 133. Ну было сколько? Было 10. Было 10.